Наил студия. В сегодняшнем видео мы будем делать дизайн геометрия, переходящий из одного цвета плавно в другой, из более светлого в более темный. Для этого нам понадобится безворсовая салфетка, типсы, фольга, кисточка. На фольге я буду смешивать цвета. У меня два цвета будет присутствовать, которые мы будем смешивать. Это светло-розовый blue sky. Девятый номер. И Ириск. Тридцать шестой номер. Также топ без липкого слоя. Клио. Вот это все основные материалы, которые понадобятся для сегодняшнего дизайна. Давайте приступим. Сначала я покрываю светлым розовым цветом полностью тихим. прозрачный в один слой он как бы не очень хорошо плотно ложится поэтому мы его отправим сейчас просушим и сделаем еще второй слой. Отправляем и пока что на нашей фольге мы можем сделать цвет какую я капельку розового который покрывала латицу наш основной цвет и капаю капельку и риск цвет 36 он вот такой вот фиолетовый можно сказать цвет фуксии рядышком я какой красивый яркий оттенок. Типсы у нас просохло, и я наношу второй слой. Этот цвет нам больше не понадобится. Начинаем смешивать два цвета. Постепенно добавляю к розовому яркий цвет фуксии понемножечку. Начинаем тогда уже делать дизайн. У нас, повторюсь, будет геометрия, переходящая из одного цвета в другой. Начинаем от основания ногтя, рисуем такие как бы зубчики. Вот этот мы не трогаем и дальше я вот здесь вот выше прорисовываю чтобы это все закрасить Значит, как бы как ромбики должны получиться И я уже так Добавил субтитры Чтобы гель-лак не растекался, мы сейчас отправим это просушить и будем рисовать дальше. Достаточно даже после 10 секунд, чтобы это схватилось. Тем временем я пока что мешаю дальше цвет. Добавляю опять еще темненького, чтобы было потемнее. Теперь дальше нарисуем наши ромбики. Если у вас цвет получается как бы с проплешинами, просто потом еще когда подсушите, еще разок пройдите цветом сверху. Потому что на некоторые гель лап, которые не плотные, необходимо смешивать несколько раз. Видите, цвет постепенно отличается. я закрашу сейчас еще раз чтобы он был по Отправляю просушку чтобы без капель сейчас я не смешиваю пока что больше никакой цвет И просто добавлю еще раз цвет. Отличается, отправляю сушить вам. Пока сушится у нас, добавляю теперь еще темного цвета. получился более темная тема. Следующий слой. И теперь рисую дальше. темнее добавлю, немножечко тонновато. Маленький получился оттенок. Разница небольшая. Вот так у нас получается, отправляем сушить Пока этот слой сушится, добавляем еще темного цвета. Зовем дальше. у нас цвет. Отправляем сушить лампу. Сейчас немножечко подсохнет. И мы посмотрим, какой цвет получился. Если пропляшин не будет, то сразу сейчас темным цветом тогда порисуем. Есть у нас пропляшин, так что я еще сейчас слой положу. Отправляю в лампу, пока у нас сушится, потираю кисть. Этот цвет нам больше не понадобится, сейчас останется у нас только самый яркий цвет на кончике. Получается, просто следующий цвет. Теперь берем. I don't При этом еще раз пойду. прошу напишите сделали бы вы себе такой дизайн или нет дизайн можно сделать абсолютно из любого цвета также красиво смотрится сиреневый цвет и остается наше завершающее покрытие, топ у меня без листкого слоя, пользуюсь я плевую очень. Сейчас все подсохнет и наш дизайн будет готов. Получился у нас дизайн, геометрия, розовый цвет вместе с фуксией, плавно переходящий. Посмотрите. Вот здесь также можно сделать темным, еще темнее, можно сделать фиолетовым. Но я подумала, что, скорее всего, мне интереснее оставить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!